Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня мы продолжаем играть в Among Us, да. В прошлой серии мы там, ну, начали играть, да, в Among Us. Ну, не в прошлой, а потому что просто в прошлой серии Биоинг играли. Ну, кто не видел, посмотрите, ссылочка внизу, да, в описании. Да, так... Сразу хочу пожелать приятного, приятного просмотра, кто кушает и кто нет, и провести мини-викторину. Вам нужно поставить лайк под видео, подписаться на канал, нажать на колокольчик, да, за 5 секунд. Короче, давайте начинаем. Раз, два, три, четыре, пять. Если успели, красавчики, пишите в комментариях, я буду лайкать и Прям таки писать. Ну, да, кто новенький там еще не подписался, надо на подписаться. На красную кнопочку нажать просто, и все, И лайк тоже, и колокольчик тоже. Это понятно всем. Короче, да. А мы будем начинать, давайте. В этой серии я планирую, я планирую. Я не Таня, тут уже 9 было. Я планирую, что нам нужно, <coughs>, типа, выполнять задание. Даже серия будет назовём. На на на за... О, блин. Хлебушек, конечно, нет. Если мы попадемся, например, Беркутик. Уже 7-8! Как так быстро? Я в шляпе. Я в шляпе, да. Короче, нам нужно выполнять. Ну, будем выполнять задания. Даже так и серию назовем. Просто выполняем задание, и все. В ОМОН и все. В принципе, да. Ши, да. А в следующей серии мы вообще только будем за предателей играть. Будем меняться, если Короче, давайте выполнять. Если нас убьет кто-то, ну, еще раз будем выполнять задание. В принципе. Логично. Так, так, так. Давай быстрее. Да, да, давай, есть. Yes. Что-то не хотел просто. На телефоне неудобно просто играть, опять же. А на компьютере у меня нет... Пока нет недоступны. Что? Кто? Кто? Кто? Кто? Мари? Мары? Пути покинул храм. <свят> ну, До свидания. Кто? Это розовый. Серьезно? Все вы Ага. В оружейный путь. Кто? Это розовый. Ну ладно, ну ладно. Давай, еще голосуйте. Выгоним его. Не, ну мы победим. Можем быть, если это правда будет. Но это рано как-то нажал на кнопку. Кто говорил, Ну. Все? Да. <св До свидания. <св <св Оказался предатель. Ну предателей предателя Победа, да? Не, ну я не планировал вот это вот делать. Я не планировал, серьезно. Давайте еще раз. Давайте еще раз, да. Но я не планировал, что я сейчас победил, а, что я смогу победить. Нифига себе, я победил и все. Ну отлично, О, давайте. Синий. Я шляпу хочу поменять себе на другую. Да, дайте мне поменять шляпку. М -м -м. Вот так пускай будет. Синий, красный хочу быть. Все, я красный. Ну а потом черным будем если что. Начинаем через 2-1-0. Все, давай. Кто я предатель? Я надеюсь, что нет. Нет, я не предатель. А кто? Что mm. там это, что было написано? Я могу, кстати, научился недавно, что можно репортить. Хм. Если кто-то это увидел, то можно зарепортить просто и все. Так, давайте будем соединять провода. Соединяем. А если мы неправильно соединим, что будет? Ну, будет какой-то э, капец. Будет. О, стоп, а что нам туда идти надо? В смысле? Ух, ничего себе. Ух ты, я впервые такой вижу, ух ты. На-на-на-на-на. Блин. А, это астероиды, типа, э, камни летят, астероиды? Ну, пошли нафиг отсюда. Задание. Блин, мы сейчас зарвемся все. Мы все умрем Так. 7 2 5 2 4 Ок. Блин, мы сейчас сдохнем. Мы все умрем. Нет, мы выжили, мы выжили. Это, наверное, надо было вот эту фигню, да? А, расколоти астероиды. Расколоти астероиды. Он же говорил, что это астероиды. Ну, так и оказалось. Так, давайте. Опять провода соединять. Очень не люблю провода соединять. Очень люблю. Ну давай. Есть. Он не с первого раза срабатывает. Не всегда с первого раза. Так. Нефтаз. Юс. Не, я не хочу юзать. Не, не хочу, не хочу. медпункт Не, А, у стрелочка есть. Вот, и все тут нормально пока. Опять провода соединять. Ну, блин. Я же говорю, я не очень люблю провода соединять. Все задание выполнено. Что-то. Ну, так, сейчас, сейчас. Ну, пока предателя мы не нашли еще. Ну, пока его не нашли. Я не знаю, что и будем делать. Так, давайте, наверное. Ну, дальше выполнять задание, в принципе, дальше. А что еще делать? О, что? Почините свет. 0%. Так, да, конечно. Свет быстро, пацаны, чиним. У нас тут света нет. У нас какой-то Амар происходит. Блин. Новые фразы от Владика. Амар. Как-как я туда поймал, я видел. Мы успеем хотя бы это сделать? Ёба. Это, это что то не я сделал. Эм, скачайте данные. Данные? Дэд вводи репорт. Кто? Кто? Красный? Стой. Кто? Кто? Давай напишем, мы кто. Кто? Я никого не подозреваю, но это ничего. Мы с ним ходили. И вылет генерал. Так что я скип. Я тоже скип. Я скипы. Я тоже скипаю. Но я не знаю, я не видел. Скип. Что? Скип. Скипай. Ну давай, скипайте, ну. Не за что, я же. Давай еще, ну, голосую. я не надо. Кихать. Ну давай, кик. До конца голосования 10 лет. Белый. Белый? Блин, белый. Ну я скипнул. Пропустить голосование. Ну правильно, потому что я не знаю кого. Один предатель остался. Но я не знаю, кто это. Если он начнет всех убивать резко, то я не пойму, кто это. Ну все, увижу. Не, надо скачать данные. Нам нужно скачать данные. Это здесь, наверное, да? Здесь. Ну, написано, скачать данные. Вы, люди, вообще нормальные, нет? Скачать данные написано. Куда вы побежали все? Ну, а Марк какой-то вообще. О, блин, нафига. Начинается. Скачал, называется, данные, блин. Ну, все, мы проиграем. Зачем я пошел файлы качать? Ну, сейчас сдохнем. Ну, почему бы и нет? А, нет. Не сдохли. Блин, я и... Ааа, идиот. Целый день еще ждать. Нифига себе, что так долго? Переносим. Просто такой бегает, из одной папки в другую переносит. Какие задания сейчас, а? Какие? А, какие? Я ли мы все выполнил? Нифига себе. Я впервые по-моему, выполню все задания. А, нет, не выполню. Это все-таки генерал был, да? Ну, генерал, ну так. Я подозревал, что ты генерал. Да? Это генерал оказался. Ну, генерал, генералович, блин. Я на кнопку уже нажать не смогу, да? И репорт не смогу. Ничего я не смогу. Это генерал. Все, это генерал, пацаны, я понял. Давай покинуть. Ну, это генерал был, ну что? Я не хочу. Охранник. Охранник, давай. Ну, это генерал был, вы видели все. Это был генерал. Шляпа, ну, давай такую калбус, калбуску. Хочу покиду, покиду, покинул гору. Что за фигня? Что за фигня? А что? Да блин, да блин. Я не могу ничего нажать. Все. Начинаем через пять, четыре, три, два, один, и ноль. Я, я не, я не хочу. Да ладно, но ну нет. Вот и все. Вот игра окончилась. Но игра кончилась, все. Я не хочу. Коричневый я красный был. Все. А что? А чего я сразу предатель? Вы помните, что я вначале говорил? Вот начало, вы поняли? Вот и все. Вот так. вот. Вот это я не буду выходить. Потому что тут правильно все сделано. Ну вот тут правильно, а там нет, а там нифига неправильно. Так, так, так, так. Ес. Минус 10. Иху. Чебури. Кто? ⁇ -мо ⁇ Репорт, репорт. А ч ⁇ репорт не работает и чё? Ладно. Он сразу покинул. Я говорю, ну да. и кто? Бепр. Кто? Я не заметил. Кто? Я не понял. Я не заметил. Кто? Вот именно кто? У меня такой же вопрос. Кто? Фокси Брюсов. Стоп, помните кто вышел вот сейчас перемотайте ну, про... напишите комментарий кто это был либо это наруто был либо вольво давайте наруто по моему наруто был серьезно. гастер шитах убил. я не знаю кто убивал вы перемотайте я хз вообще кто убивал я не видел. Я увидел, кто там кого-то убили. Все. А больше я не увидел. Ничего. Ладно, все, проголосовал. Осталось двое. Ну, давайте, голосуйте уже. Нет, я не мог нажать на микро. На микро? На микро? Ну, я не знаю. Я, ну, я вообще за одного проголосовал. Я хотел сказать, кто Ну, давайте, кто там еще не проголосовал? Кто? Вольво не был предатель. Вольво? А чё Вольво? Так это не Вольво был. Я вообще про Наруто голосовал. О, Вольва покинул. О, естественно. А смысл тут уже сидеть? Приведите энергию в О2. Энергию в О2? Сюда? Где тут энергия в О2? Гастер. Наруто Гастер. Не убивайте меня, боже, я не хочу. Наруто, если ты меня убьешь, я не знаю. Наруто все. Я вам подсказку напишу и все. Наруто, типа, был. Кто э, предатель? Наруто. Ну, если это он, если это не он, то ну, ладно. Если не он. Да хватит, я не, я не могу выполнить задание. Офигеть, уже двое еще убили кого-то. Кто же предатель? Кто? наруто это наруто фокси покинул. так за кого голосовать я не понимаю Гастер, допустим ну и народ. Я не знаю, я за гастер проголосовал. Я хз. Кто вообще? Я вообще задание выполнял, я не знаю. Я не знаю, кто, но это не я. Я бы сразу вышел. Это вам подсказка такая. Если бы. Че? Ну, кастер, конечно. Кто-то. Ага, гастер, конечно. Гастер до свидания. Это не предатель. Не был предатель. Да ладно. Серьезно. Серьезно, блин. Чего? Да, по-моему, мне кажется, красный. Да, это красный. так ты это, это красный. Оказывается. Я вообще не, знаю, я не понимаю. Ладно, давайте уже последнюю катку и все. Последнюю. Все. Потом все уже. Потом и все уже, по-моему, да. Вот так вот. Да, потому что уже реально, что уже надоело как-то. Немножко. Серьезно надоело немножко. Потому что вот так вот. Наигрался и уже. Да, давайте уже. Если мы убьем наш, нас убьют. А ч ⁇ твоих уже? Твои уже покинули. Давай, давай, давай. Ух ты. Да кто? Да Офигеть, уже двоих завалили. Я вообще не видел. Лунатик покинул игру. Лунатик? Значит, это Лунатик. Кто опять пишем? Кто? Каждый это и пишем кто. Это Лунатик? Ну, я не знаю. Лунатик тоже. Пицца. Лимонка. лимонка это лимонка наверное я не знаю кто это да лимонка мы не приняли голосование да потому что потому что не все проголосовали лимонка да это лимонка наверное ну, меня бы уже убили, если бы это не лимонг. Да, все есть. Так. Связь. Тупой. Вот тупой. Леопард. Ну, это мой, кто хочешь быть, если честно. Сколько? В 17 секунд есть, мы успеем. Мы должны успеть. Не убивай. Кто? Убил меня? Да нет, меня никто не убивал. Кто опять? Кто? Кто? Белый? Вот. Я вообще ни хрена не понимаю. Я вообще там бегаю где-то. Я могу стать бегать, но это понятно. Леопард себе. О, Влад кого? За... Он за себя проголосовал. Он за пиццу. До свидания. Да, оказался предатель. Ну все, Победа. Ну, победили. И смотри, четыре призрака тут. Офигеть. Четыре призрака, серьезно. Ну, короче, все. Ну, короче, все, пацаны, да. На этом. Да, серия была. Ну, такая не длинная. Где-то минут 19-20. Ну, 19 у меня почти там. На время там идет. Кор короче, да. Да, эта серия получилась, ну, да, нормальная такая. Мы, Ну, я и полностью захоло все-таки не запомнил. Ну, мы задание выполняли, так-то так все. Мы красавчики, да. Опять же посмотрите наличие что-то красные кнопки если она есть нажмите на нее если нету красавчики на да. проверьте там колокольчик и лайк короче да будем все заканчивать ссылка на плейлист ролики будет в описании пока ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте Всем пока пока